Музыка и стихи мои Называется песня Три бухты Три бухты Это новый свет Если в жизни Сердце Приустал Потух ты Направляй скорее. Крымский свой маршрут, Где три новосветских Разноцветных бухты Меж античных мысов Счастье берегут. Где три Разноцветных бухты Межантичных мысов счастье берегут. Летнюю порою пьяный и влюбленный, Посвящая морю песенный завет. Я гулял с друзьями, Бухтой первой веры в музыку и свет. Я гулял с друзьями бухтой зеленой, Бухтой первой веры в музыку и свет. Нас слепило небо Блеском звездных линий И миры вскрывались Только выбирай И гремел наш праздник ночью Бухтой синей Песнями надежды на запретный рай. И гремел наш праздник ночью бухтой синей, песнями надежды на запретный рай. За какие звуки одарен судьбою не уйти отсюда, Кто не позови. Я парю над морем Бухтой голубою, Царскою сакральной Бухтой любви. Я парю над морем Дай голубою царскою, сакральной бухтаю любви, А когда погаснут эти сны цветные, перетянет шелком раны мне прибой. Оплыву в Нирвану, бухтаю Софию над зеленой синей голубой водой. Оплыву в Нирвану, бухтаю Софию над зеленой синей. Голубой водой Я запомню море Вас, прохладу грота За грехи в мытарствах Весь испепелюсь И уйдя в золотые Судные ворота Никогда на берег этот не вернусь. И уйдя в злотые судные ворота, Никогда на берег этот не вернусь. Если в жизни сердце Преустал потух ты, направляй скорее Крымский свой маршрут, где тренала светских Разноцветных бухты, межантичных мысов Счастье берегу где три разноцветных бухты межантичных мысах счастье берегу.